Всем киви с вами бери! Ну и как вы наверное заметили я сейчас не дома, но как говорится настоящему видеоблогеру это не помеха. Зато помеха это всякие экзамены. Ну и так как я нахожусь в Питере, грех не снять видео про Питер. И поэтому сегодня я развею очень популярные мифы о Санкт-Петербурге. Начнем. И сразу первый миф начнем с основания города санкт петербург Сами петербуржцы верят в то, что пришел вот так вот Петр Первый, поставил крестик такой, говорит, вот здесь вот построить город. Но на самом деле нет. На самом деле на Заячьем острове по-фински Енисаари был заложен не город, а крепость. Город возник позже под ее защитой на соседнем берегу. Берёзовом острове. Некоторые исследователи утверждают, что Петр при закладке не присутствовал, как установили историки с 11 по 20 мая, его на месте будущего города вообще не было. Второй миф. Санкт-Петербург был основан на необжитой территории. На самом деле, тоже неправда. До основания Санкт-Петербурга тут обитали всякие племена, деревни, селы и тому подобное. И они проживали здесь... На протяжении четырех поколений до основания Петербурга. То есть вы теперь представляете, насколько это была пустая территория. Прям пустыня, прям. Ха -ха. Поле чистое, болото. Третий миф. Санкт-Петербург был назван в честь своего основателя Петра Первого. На самом деле тоже нет. Не, ну как вы себе представляете, чтобы император назвал город своим именем? Наверное, вот так. Как назовем этот город? Мы назовем его в честь. В честь кого? Меня. Но это же уже слишком. Циц. Не появится у нас в стране человек, который будет любить себя больше, чем я. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Николай Соболев. Николай Соболев. Нет, точно не появится. Не должен. Петр I был крещен 29 июня 1672 года в Петров день и желание назвать какую-нибудь крепость в честь своего небесного покровителя у него было еще до желания построить Петербург. Поэтому крепость, заложенная в честь святого Петра 16 мая 1703 года, была названа Санкт-Петербург. Четвертый миф. Знаменитая скульптура Медный всадник была сделана из меди, но однако материал скульптуры далеко не медь, а бронза. Не знаю, медь ли это бронза. Но он точно сделан из чего-то. Ну, а если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Биви, всем пока!